Привет друзья! Сегодня я значит, в городе, выдался у меня небольшой выходной и решил поснимать одну винтовку у друга, значит, высмотрел я ее в контакте Мишаня, если смотришь, привет! И попросил, в общем, пострелять. Пневматическая винтовка. Вот такой вот аппарат. Значит, турецкая пневматическая винтовка системы Bullpup. Конкретно модель крал Arms панчер Breaker. Винтовка тяжелая, больше 4 килограмм, мне кажется. Точный вес ее не могу сказать. Поставлена оптика. 3,9 на 40. Надо разбираться. Можно посмотреть. Такая вот оптика стоит. Сегодня выедем. В поля немножко постреляем. Что хочу сказать об этой винтовке. Отзывы хозяина. Очень положительные. Стрелят он с нее уток. И стрелял даже бобра. Так, ну что. Значит, давление. Винтовка накачивается насосом высокого давления. То есть вот резервуар для воздуха. Максимальное давление у нее 315 бар. считаю что это очень много. Хотя на винтовке написано максимальное давление 200 бар. То есть свыше этого уже нарушение закона. винтовка да, турецкая, уже, наверное, говорил. 4,5 мм калибр данного агрегата. С винтовкой шла вот такая вот инструкция. Вот такая здесь написано, что не баловаться с оружием. Много всяких наставлений соблюдать меры предосторожности и технические особенности данной винтовки так сейчас покажу значит два магазина шло в комплекте такие вот магазины два штуки на мой взгляд они ну, как скажем не очень наверное, хорошие могли бы металлическими их сделать они пластиковые, говорят, что часто ломаются, чем я, нравлюсь? буду согласен. Будем стрелять пулемя 0,68 грамма. Такие вот пульки. Да, 14-местный магазин, 14 пулек вставляются. Так вот через дырочку забрасываются туда, не в магазин. Магазин закрывается и взводится затвор или как его назвать механизм. И магазин пристегивается к винтовке. Сейчас разобраться так Ну. Ага, о, так наверное. вот так вот магазин пристегиваться к винтовке и пулька досылается канал ствола затвором стоит предохранитель с положение с это на предохранителе. f огонь Такой вот аппарат. Стоимость данной винтовки с насосом и с оптикой составляет 50 тысяч рублей. На мой взгляд, дороговато. У вот человека поднялась рука купить ее. Молодец. Хорошее приобретение, я считаю. Попробую сегодня значит, пострелять. Вчера я целился с нее, мне кажется, что для меня она немножко не подходит. Постреляем на разной дистанции, 10, 20, 30, 40, 50 метров. Данную винтовку сейчас закачано на 240 бар давление. Выстрелов на 30, я думаю, хватит, насос я брать не стал. В общем такой вот аппарат, я думаю такая винтовка могла бы вполне подойти для стрельбы белки, ряпчика, утки, ну и наверное куницы, бобра это конечно мишеня, как сказать так, для бобра она все таки слабовата, калибр побольше. Но ведь давление соответственно, но все-таки стрелял, стрелял бобра, считаю, что достаточно уже такое серьезное оружие не для баловства. Пострелять я люблю, в армии приходилось мне пристреливать и СВД, и автомат, и пулемет. Служил я в разведке, поэтому Настрелялся, скажем так, до сыта. До посинения на плече стрелял. Так что вот так. Вообще, винтовка такая. Харизматичная. Вес, конечно, у нее очень тяжелая она. И для меня она немножко... Немножко она для меня неприкладиста. Чуть-чуть. Подщечник бы сделать немного. Сюда бы его сместить в сторону. Было бы гораздо удобнее. Так для меня... Для меня сей аппарат не очень прикладист. Постреляем, посмотрим. Очень хочется плюнуть из этого аппарата. Какой он харизматичный. Да, приклад у него. Ложа деревянная. Я думаю из ореха остальные запчасти полон, ствол, все металлическое ствол с нарезами все так выглядит, серьезно турки умеют делать оружие думаю, что постреляв не разочаруюсь все увидите, немного позднее еще раз напоминаю Винтовка называется Крал Армс Панчер Breaker системы Булл Пап. Для каких-нибудь развлекательных стрельб, где-то там на даче, там, под шашлычок, вообще бы было здорово, если по винтовки пошмалять, посоревноваться с приятелями. В общем, оставайтесь на канале. Сниму вторую часть видео и выложу сразу две части обзор и стрельбы. Подписывайтесь. Очень приятно, что смотрите меня. Огромный привет моим подписчикам из за рубежа. Очень много стран. Очень приятно. Канада. Англия, Нидерланды, Черногория, в общем, Австралия, со всего мира люди пишут. Это на самом деле здорово пообщаться. Всем вам огромный привет и большое спасибо, что поддерживаете мой канал, смотрите, пишите комментарии, ставите лайки. Я очень вам за это благодарен. Ну, в общем, вам приятного просмотра. Давайте, мужики.